Сегодня я покажу, как сыграть на хроники и Сайроксе. Посмотрите на этот красивый геймплей. Как классно все это выглядит. Ну и давайте просто приступим. Переходим вот на этот сайт. Я его специально для вас, ребята, перевел на русский язык. Вам важно, чтобы Steam-версия была последняя И пожалуйста, на DirectX 11 запускайте игру. Переходите сюда, скачивайте просто. Здесь также описание. Куда, в какую папку, что кидать, где что качать и так далее. Посмотрите, поставьте на паузу, это вам пригодится по-любому. А теперь давайте перейдем к делу. Мы скачали файлик. Берем, нажимаем правой кнопкой мыши, WinRar и Extract. То есть разархивировать в папку MK11. Там будет три файлика. Теперь переходим в Steam. Заходим в MK11 опции, свойства, переходим в локальные файлы и просто тыкаем на обзор. Там откроется папка, э, там где находится игра. Заходим в binaries, retail и вот то, что здесь находится, туда надо перекинуть наши три файлика, которые мы скачали. Берем, нажимаем правой кнопкой мыши, копировать и вставляем именно в эту папку Mortal Kombat 11. Вставить. Готово. Что теперь? Просто нажать «Играть», выбрать DirectX 11, игра запустится. Написано, что надо нажать F1, чтобы вызвать консоль. Я вам продемонстрирую. Нажимаем F1, выбираем э, галочку, ставим. Игрок номер 1 может выбрать, например, Сайракса, Сектора, э, Люкана... Fire God, Хроника и так далее. Берем Хронику, например, Хронику, и на второй ставим, например, сайракса да? Нажимаем опять F1, выбираем любого игрока, которого вам нравится. Игра начинается, и вот я могу играть, например, вторым игроком за Сайрокс. Если не знаете, как открыть все скины, все бруталки, фаталки и так далее то переходите по вкладке сверху справа или дождитесь окончания видео, там будет видосик, как это сделать. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, я буду очень рад. Желаю вам успехов, ребята. Всем спасибо, с вами был Брэдис, пока.